В завершении прошлого видео я сохранил некоторые выгруженные характеристики конкурса, одного конкурса пока что, в файл «Данные о конкурсах». Теперь я продолжу выгружать характеристики этого конкурса сайта fl.ru, для чего в новом скрипте, втором скрипте, они потребуются открыть файл, данные о конкурсе, и достать из этого файла таблицу с уже выгруженными в первом скрипте характеристиками, чтобы дополнять эти характеристики, то есть создавать все новые и новые столбцы. В этом скрипте я собрал варенчан и активирование двух пакетов, которые потребуются. Чем видите, можно активировать их через запятую. Не обязательно писать отдельный импорт pandas, отдельный импорт requests. А также активирую класс Beautiful Soup из пакета BS4. И здесь же в этом чанке открою таблицу из файла данные о конкурсе. Конкурс, название, заказчик, дата регистрации конкурса и бюджет. В прошлом скрипте я вручную вписывал скопированный из адресной строки URL-адрес конкурса. В этом скрипте я достану URL-адрес из уже имеющейся таблицы при помощи атрибута индекс. Атрибут индекс достает первый столбец таблицы, который как раз является индексом таблицы, то есть наименованиями или номерами строк таблицы. Это синоним. Результат работы атрибута Индекс это объект пакета pandas, который называется object. Видите, здесь есть слово индекс, круглые скобки, потом квадратные скобки, потом кавычки, внутри которых текст, закрываются кавычки, закрываются квадратные скобки, указан тип, закрываются круглые скобки. Вот мне нужно достать из всей этой конструкции именно URL адрес. Для чего я просто индексирую индекс? Как бы странно это не звучало, это по сути аналог списка, в котором всего лишь один элемент текстовый. Вот мне надо достать этот один текстовый элемент. Для чего я индексирую? Достал. Теперь вы понимаете, что такое индекс датафрейма. А я могу вернуться на два шага назад, чтобы объяснить детали этой команды. ReadExcel – это функция, или что синоним метод пакета Pandas. Главный аргумент, первый аргумент – это название файла который должен быть открыт. А второй аргумент опциональный. Посредством этого аргумента я объясняю Python, что именно столбец номер 0 Excelского файла и должен стать индексом DataFrame. Смотрите, в Excel столбец A он является столбцом номер 0. Именно он станет индексом DataFrame. И еще один нюанс. Файл данный о конкурсах находится в той же папке, где и скрипт два, снова requests и bs4. Если бы этот файл находился в другой папке, то такая подача имени файла привела бы к ошибке. Файл не был бы найден, потому что скрипт искал бы файл в той же самой папке, где сам скрипт и находится. Чтобы эту ошибку избежать, следует добавить сюда путь к файлу. Причем в Windows потребовалось бы еще некоторые преобразования с этим путем к файлу произвести, а именно заменить одинарные бэкслэши на двойные, но пока что давайте без пути. Пока что и скрипт, и Excel файл в одной папке. Теперь запишу этот URL-адрес в новый объект с произвольным названием URL-проджект. И если вы помните из прошлого видео, если вы вообще смотрели, а их не смотрели, то посмотрите. Сайт fl.ru не так прост, каким он хочет казаться. Он распознает автоматизированные запросы, поэтому приходится маскироваться при помощи вот такого словаря. А как его получить? Смотрите в предыдущем видео. Этот словарь записываю в объект request params название произволь. После чего подаю в качестве аргумента метода get аргумент errors и его значение как раз request params. А первый главный аргумент метода get это url project то есть вот этот объект сюда идет запускаю никакой выдачи здесь не отобразилась потому что я ее не запросил но могу запросить добавлю чанг пожалуйста response 200 все хорошо данные с сайта переданы на мой компьютер теперь можно их распарсить то есть доставать из них интересующие меня характеристики конкурсов Давайте посмотрим еще раз на характеристики конкурса. Я возьму отсюда URL-адрес и вставлю его в адресную строку в браузере. Видите, пока я готовил скрипт для второго видео и в целом концепцию второго видео, конкурс уже завершился. Завершился. Но это не помешает поработать с ним. Свои планы на погружаемые данные я озвучил в первом видео. Но коротенько. Суть в том, что хочу смоделировать целевую переменную, число участников конкурса при помощи различных характеристик конкурса. На этой странице какие характеристики видны? Заказчик конкурса, когда конкурс размещен и так далее. Вот все, что на этом экране видно, хочу выгрузить и оформить в свою таблицу. Сейчас буду выгружать описание конкурса. Но прежде чем перейти к практическим действиям, несколько общих соображений. Во-первых, в этом видео не покажу никаких Почти никаких новых программистских тем. Это видео преимущественно посвящено закреплению тем из прошлого видео. Меньше программистских тем, зато больше рефлексии по поводу происходящего. Распарсивание выгруженных данных производится, используя всего лишь пять команд, причем первая из которых это просто импортирование класса BeautifulSoup. По сути, четыре команды обеспечивают распарсивание выгруженных данных. То есть извлечение из всего нерасчлененного, неструктурированного не вполне структурированного текста, только интересующих характеристик. Всего четыре команды. Find all, find. Можно даже обойтись только find all. Можно обойтись без find. В этом скрипте будет get. В прошлом был а, только get текст Для лучшего понимания этих 5 команд предлагаю вам схему. Схема последовательности действий, трех действий, с привязкой каждой из команд. В первой команде весь выгруженный с интересующего сайта текст преобразуется. Из класса просто текст в класс объект пакета BS4 посредством команды BeautifulSoup. Делал это в первом скрипте, в первом предыдущем видео. Это нужно, чтобы при дальнейшем парсинге опираться на иерархически организованные теги HTML кода, потому что просто выгруженный текст, это набор символов, никак не структурированный. По крайней мере, так его воспринимает Python. После применения команды BeautifulSoup, этот не структурированный набор символов отчасти структурируется, поскольку в этом тексте распознается HTML-код. HTML-код структурирован посредством тегов. В этом HTML-коде на втором шаге следует найти как можно более компактную область, ограниченную тегом, который исходно следует посмотреть в веб-инспекторе. Как правило, тег идет не сам по себе, а с атрибутом. Например, тег div и атрибут class. И в этой компактной области, чем она примечательна, должна находиться искомая характеристика. Например, описание конкурс. И ищется эта компактная область командой find all или же командой find. Но find all более общая команда. Она все релевантные области находит, релевантный тегу, его атрибуту. А find только первую из встречающихся. Смысл поиска этой компактной области в том, что ожидается, что эта компактная область повторяется по штемпель-коде всех аналогичных страниц, например, всех страниц конкурса. И на всех аналогичных страницах в этой области будет находиться исходная характеристика. То есть в дальнейшем написанный скрипт будет применяться ко всем аналогичным страницам. На них, на всех, будет находиться та самая область согласно тегу и его атрибуту. В этой области будет находиться именно описание конкурса а не имя заказчика конкурса, не дата размещения конкурса и ничто другое, а только описание конкурса, иначе вся таблица, которую в итоге и надо получить, поплывет. И в этом смысле тег и атрибут его должны быть специфичны в рамках HTML-кода одной страницы. То есть на странице может быть много тегов div. То есть тег div сам по себе не специфичен в рамках страницы, но с каким-то атрибутом тег div только один раз встречается на странице, и именно в нем, в той области, которую этот тег ограничивает, и находится описание конкурса, специфичной в рамках страницы, но универсальный в рамках HTML-кода аналогичных страниц. В чем смысл? Как раз в том, что на всех страницах этот тег с таким атрибутом должен встречаться на всех страницах аналогичных. То есть, допустим, в всех страницах конкурса должен встречаться и внутри области, ограниченной этим тегом обязательно должно находиться описание конкурса, а не что-то другое. Вот такая комбинация специфичности в рамках страницы и универсальности в рамках всех аналогичных страниц. После того, как такая область посредством такого-то тега и атрибута найдена, надо из этой области извлечь искомую характеристику, например, описание конкурса при помощи метода get или метода getText. В чем разница? Get достает текст изнутри тега, то есть изнутри угловых скобок. Вот здесь внутри этих угловых скобок находится некий текст, например, ссылка на URL адрес. Она обычно находится внутри угловых скобок. Значит, используется метод get. Покажу это в сегодняшнем видео. А если же некий текст находится между открывающим и закрывающим тегом, по сути, это один тег div, например. Но здесь он без слэша, а здесь со слэшем. Так вот, и текст здесь находится вот здесь, не внутри угловых скобок а между открывающим и закрывающим тегами, тогда этот текст достается методом getText. Мне кажется, схема простая и понятная. Дальше в этом видео я всего лишь буду иллюстрировать работу этой схемы и показывать и нюансы ее работы. Прежде чем запускать скрипт, посмотрите на теги и атрибуты. Когда достаю характеристику описания конкурса, использую тег div, атрибут класс и вот такое содержимое атрибута. Когда достаю раздел, снова использую тег div, снова атрибут класс, но вот такое содержимое атрибута. Для характеристики участники опять div, опять класс и вот такое содержимое атрибута. Обратите внимание, что содержимое атрибута для участников имеет более содержательное название, чем содержимое атрибут для раздела и для описания конкурса. Для раздела и для описания конкурса содержимое атрибута более техническое, проистекающее из стиля оформления соответствующего текста техническое содержимое атрибута гораздо хуже, чем содержательное содержимое атрибута. Почему? Потому что, переходя от одной страницы конкурса к другой странице конкурса, особенно от старых страниц к новым страницам, с гораздо большей уверенностью можно надеяться, что содержимое атрибута содержательное сохранится неизменным. А вот техническое содержание атрибута может с большей вероятностью меняться при переходе от одних страниц конкурса к другим страницам конкурсов. Скажем, если разработчики по какой-то причине решат поменять размер шрифта с 11 на 12, они заменят здесь содержимое атрибута, название раздела будет отражено шрифтом 12 размера, а мой скрипт перестанет находить по HTML-коде страницы конкурса, к какому разделу этот конкурс относится, потому что мой скрипт перестанет находить tag-div, с атрибутом класс и с содержимым blayout.txt, blayout.txt, font-size 11. Потому что font-size станет 12. Давайте посмотрим и на остальные характеристики. Их немного. Дата завершения приема заявок. Посмотрите, содержимое атрибута очень четко привязано к содержанию того, что в этом атрибуте находится. Число комментариев. Характеристика комментариев включает в себя и число комментариев которые находятся в теге «strong». С одной стороны, этот тег уникальный, для других тегов «strong» на странице нет. Давайте проверим. С другой стороны, конечно, тег «strong» по своему названию вряд ли как-то содержательно привязан к характеристике числа комментариев. В этом смысле он не идеален. А содержание комментариев находится в теге «ul», это тег, отвечающий за организацию данных списком. Атрибут класс, содержимое comment List. хороший содержимое, привязанное к содержанию. Наконец, одна, пожалуй, из важнейших характеристик, которые следует распарсить из HTML-кода страницы конкурса. Это URL-адрес страницы заказчика конкурса. Для того, чтобы в дальнейшем перейти на страницу заказчика конкурса и со страницы заказчика собрать репутационные характеристики заказчика. Здесь снова div, снова класс и довольно содержательное содержимое атрибута класс. Наверное, возникает вопрос, а что делать, если содержимое атрибута не содержательное, а техническое? По возможности надо найти атрибут с содержательным содержимым, но это не всегда возможно. Если это оказывается невозможным, то два варианта действий: Первый, пассивный, надо быть готовым к тому, что в какой-то момент в таблице с результатами выгрузки данных в каких-то ячейках будет пустота, скорее всего, как раз из-за того, что скрипт не нашел тег с соответствующим атрибутом. То есть, условно, надо быть на чеку. И второй вариант действий использовать вместо пакета bs4 пакет regular expressions я его уже упоминал в прошлом видео а в следующем видео подробнейшее рассмотрю основы работы с ним а теперь запущу все чанки чтобы таки сформировать новые столбцы в таблице с результатами выгрузки характеристик конкурсов сайта fl.ru во-первых Согласно той схеме, которую показал, ограничиваю область, видите, компактная область. Напомню, что исходный текст он огромен, он огромнейший, огромнейший. А найденная область компактна. Использую здесь метод Find All, который предполагает выдачу списка, сколько квадратные скобки, хотя и один элемент всего лишь. Чтобы достать из списка этот элемент, я индексирую это текст. Причем текст, который мне нужен из этого текста, он находится между открывающим тегом div, вот его область, и закрывающим тегом div. Поэтому здесь я использую метод getText. Вы видите вспомогательные символы по краям, Поэтому избавляюсь от них. Ну, не потому что вы их видите, а потому что они есть. Проделываю то же самое, но только записываю результат в новый объект Description. Имя произвольное. Заменяю методом Replace неразрывный пробел на ничто. Это разовая замена. А дальше циклом While заменяю двойной пробел. Здесь два пробела. И здесь два пробела. Здесь условия, а здесь сама замена. Двойной пробел на одинарный. Пробел. Все. Теперь здесь нет технических символов и нет двойных пробелов. И записываю содержимое объекта description в новый столбец Батафрейма, ту же самую строку, с которой я работал в прошлом скрипте, в которую уже записал различные характеристики. Сейчас мы их увидим. Вот эти характеристики уже были записаны, а вот эту я дозаписал при помощи атрибута Log. Напоминаю, что в этом атрибуте сначала идет наименование строки, и потом идет наименование столбца. Порядок путать не следует. Абсолютно аналогичным образом и даже проще нахожу компактную область, в которой указан раздел конкурса. Конечно, нахожу я это все в веб-инспекторе, способом который я уже показывал, ручками и глазками. Ну, давайте на всякий случай вместе найдем, Запускаю веб-инспектор правой кнопкой мыши. Здесь указаны разделы. Кликаю на них снова правой кнопкой мыши, инспект. Вот тот самый div, тот самый класс и то самое содержимое. Все очень просто. Слева подсвечивается, справа подсвечивается. Понятно, что к чему относится. Вот смотрите здесь содержательное содержимое атрибута класс. Но, к сожалению, этот класс с этим содержимым включает в себя слишком Большую область – это как раз уже распарсенное описание конкурса, ну а это раздел. Та же самая логика find all требует после себя индексирования метода getText и записываю в новый столбец раздел. И участники предполагают аналогичные команды. Правда, здесь, после того, как найдена компактная область, поскольку внутри этой области много всякой информации, уже эту область дополнительно распарсиваю. Внутри этой области я нахожу текст-спан с атрибутом ID и содержимым stat Freelancers. Такая Выдача, достаю методом getText, причем видите, казалось бы это число, но достаю я методом getText, потому что для Python это пока что просто текст. И теперь записываю в новый столбец участники, причем использую команду int, которая позволяет поменять класс объекта с текст на целое число. Команда int применяется вот ко всей этой области. 58 участников в этом конкурсе было. Число кандидатов. Ну, этот конкурс уже завершен, так что кандидатов здесь 0, но в любом случае логика та же самая. Здесь я использую снова текст span, как и здесь. Снова атрибут id, как и здесь. Но содержимое атрибута stat candidates. И снова я использую метод int, чтобы текст заменить на число, если бы здесь было число. ну А так здесь просто 0, хотя 0 это тоже число. И наконец количество забаненных участников. Та же самая логика, только здесь тат band, в отличие от стату и в отличие от стат freelancers. Дата завершения приема заявок. Та же самая логика, компактная область, в которой дата присутствует. Индексирую. Здесь тоже много всякой информации в этой компактной области, поэтому еще дополнительно я использую тег P. Нахожу сначала все теги P. И мне нужен первый тег П. их здесь два. Это, кстати, тоже не самый надежный подход, отбирать нужный тег по номеру. Но здесь вы видите, тег П, и этот тег П имеют одинаковые атрибуты и одинаковое содержимое атрибутов. Здесь можно было бы в качестве альтернативы использовать Regular Expressions. Но с ними детальнее познакомлю в следующем видео. Достал нужный тег, достал из него текст, дальше расщепляю это. Текст по условию до пробел, до пробел, по нему расщепляю получается список из двух элементов. Надо достать второй элемент. По человечески второй, а по питоновски элемент номер один. Достал при помощи индексирования и записал в новый столбец дата завершения приема заявок. Комментарии. Этот чанк я уже запускал, но на всякий случай перезапущу. Область индексирования, дополнительный текст по той же логике, которую уже озвучил. Достаю текст, превращаю его в число целое и записываю в столбец число комментариев. Теперь достаю содержимое комментариев. Область, она не то чтобы очень компактная, но в ней именно комментарии находятся. Много было комментариев, 27, как я уже узнал. Индексирую, достаю текст. И здесь много технических символов, но их я оставляю, потому что в дальнейшем при желании произвести текст майнинг потребуется создать новую таблицу, в которой будет и текст каждого комментария, и метаданные, то есть дополнительные характеристики, кто автор комментария, когда оставлен и так далее. И вот чтобы все это распарсить, мне как раз могут потребоваться технические символы, Поэтому я их оставляю. Записываю весь этот огромный текст, он действительно огромный, в ячейку нового столбца текста комментариев. Вот здесь первые символы этого огромного текста. И последняя характеристика. URL-адрес, страница. Компактная область, индексирую. В этой области применяю метод find и нахожу тег A. Обычно ссылки как раз находятся в этом теге. Причем, посмотрите, ссылка находится внутри угловых скобок, внутри тега по сути, является содержимым атрибута хлеб. Поэтому вытащить эту ссылку требуется не методом getText, а методом get, указав соответствующий атрибут, что я здесь и делаю. Причем обращаю ваше внимание и на то, что... Метод get в пакете bs4 – это не тот же самый метод get, что в пакете request. Они вообще разные. У них написание одинаковое, и в какой-то мере суть одинаковая. Что-то надо достать. Но код, обеспечивающий работу этих методов, совершенно разный. Ссылка, причем не полная, Относительная ссылка, чтобы она была полной, к ней надо добавить доменное имя. Это я и делаю. шесть 6.5 посредством конкатинации. я Суммирую два текстовых объекта и получаю уже полную ссылку. И записываю в новый столбец URL заказчика. Пожалуйста, в следующем скрипте я как раз обращусь, точнее не я, а попрошу скрипт обратиться по этому URL-адресу. Записываю полученную таблицу в тот же самый файл, который я и открывал в начале своего скрипта. То есть, по сути, обновляю этот файл. Готово. И посмотрите на один собранный чанг. Чанг, в котором собраны все необходимые строчки кода без вспомогательных чанг. Вот этот собранный чанг, итоговый чанг. Он довольно-таки компактен. Ну и можно проверить, что он работает. Но чтобы это сделать корректно, я сначала очищаю содержимое выдачи скрипта чтобы на работу этого чанка не влияли результаты работы предыдущих чанков. Потому что этот чанк должен быть самодостаточным. Пожалуйста, он отработал, и все характеристики присутствуют.